Всем привет, ребята, с вами Владислав, вы на канале Мастер Джелло, и наконец-то в мои руки попала та самая желанная консоль PlayStation 5. И в этом видео я хочу поделиться своими эмоциями, так что присаживайтесь поудобнее, берите что-то вкусненькое, и мы будем начинать. Купил консоль в магазине по официальной цене. Я взял бандл, туда входит дополнительный геймпад и наушники. Стоимость всего составляет 47 тысяч рублей. Самое первое, что я взял в руки, это был геймпад. И скажу по правде, он лучше, чем геймпад от Xbox. Так как, во-первых, его форма и размер больше подходит под мои руки, а также громкость нажатия намного тише, чем у конкурента. После этого я достал консоль, и пока я доставал остальные провода и подключал ее, то спустя 5 минут средняя часть была уже в пули и отпечатках пальцев поэтому ее приходится пару раз на день протирать тряпочкой естественно всем интересно что там по ощущениям от нового геймпада и сейчас я вам расскажу естественно первая игра в которую я поиграл это была Astro Play Room. и в самой начальной заставке я понял что у меня в руках самый настоящий next gen так как вибрация полностью передает все что происходит на экране и такое чувство будто ты сейчас в игре адаптивные курки это невероятная штука возьмем например уровень с пружинкой когда ты нажимаешь на курок такое ощущение, будто ты сейчас в реальной жизни нажимаешь на пружинку, и она сопротивляется. Как только я дал геймпад девушке, и она начала играть, то это были эмоции пятилетнего ребенка, которому дали какую-то новую игрушку. Как моя девушка позже сказала, что ее любимая консоль это PlayStation 5, и я с ней полностью согласен, так как у меня не было таких эмоций с Xbox, так как для меня он был просто рабочей станцией, на которой я просто запускал игры, с отличной графикой. А PlayStation стала той консолью, которая подарила детские эмоции который давно не ощущал. Первая проблема, с которой я столкнулся, это создание аккаунта. Так как я живу в Польше, то мне нужен аккаунт с польским регионом, чтобы я смог покупать игры, и в этом заключается проблема. Так как магазин у меня был полностью на польском, и язык, к сожалению, никак не изменить, как можно это сделать на Xbox. Если бы это была проблема только в магазине, то ладно, а так эта проблема есть и в Warzone. И, к сожалению, я никак не могу перевести игру на русский язык. Если у вас есть варианты, как можно изменить, то буду ждать комментариях буду очень благодарен и да я уверен что будут комментарии по типу лучше бы с приводом взял или лучше бы купил xbox отвечу сразу же первое привод мне не нужен так как я хочу играть в игры на русском языке а на дисках только польский язык второе у меня был xbox series x s если вы внимательно посмотрите на мой канал то сможете увидеть видео на данные консоли и я просто захотел получить новые эмоции и поэтому решил купить playstation 5 а на этом у меня все я думаю более подробное видео по консоли с ему чуть позже. Когда она будет, у меня хотя бы 3 месяца. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Владислав, до новых встреч.